Добрый день, дорогие подписчики, гости канала Истина Таро! Вас приветствует Катерина! Сегодня я проведу Таро-расклад, вызов мужчины, либо женщины, после которого ваш партнер даст о себе знать. Данный расклад, Таро-расклад является общим и подходит как для мужчины, так и для женщины. Если в кадре я буду говорить о мужчине, Мужчины, которые смотрят на своих женщин, просто представляете, как бы менять женщин на мужчину, и действие второго расклада будет оставаться тем же. После данного второго расклада ваш партнер обязательно объявится и даст о себе знать. Напишет, позвонит вам, объявится то есть, любым способом, найдет способ с вами связаться. Данное видео я делаю для вас абсолютно бесплатно. Если же видео вам понравится и вы как-то захотите меня отблагодарить, вы можете просто оставить ваши лайки, комментарии под видео, нажатием на колокольчик и подпиской на мой канал. Чем вы сможете меня таким образом отблагодарить. Ведь все видео я выкладываю только для вас, мои любимые и дорогие зрители. Обязательно пишите в ваших комментариях, как бы вы хотели, чтобы ваш партнер к вам проявился, вышел с вами на связь, так как таким способом вы дадите посыл во Вселенную, чтобы она поняла ваш запрос и какие действия вы ждете от вашего партнера. В связи с чем ваш партнер, это может быть мужчина или женщина, на кого вы смотрите, почувствует, ваш посыл почувствует что вы готовы принять его действия готовы выйти с ним на связь и таким способом объявиться к вам пожалуйста оставляйте ваши комментарии чего вы ждете от него он он почувствует обязательно вашу энергетику и обязательно выйдет с вами на связь а сейчас давайте посмотрим с чем ваш партнер к нам пожалует Итак, с чем же ваш партнер к вам пожалует? Так, что мы тут видим? С чем ваш партнер к вам пожалует? С чем же ваш партнер к вам пожалует? Итак, здесь мужчина думает о дороге. А встреча с вами. Мужчина хочет вас увидеть и сделает к вам первый шаг. Он выйдет на контакт с вами первый, захочет с вами поговорить о сказанных ранее в ваш адрес словах, либо захочет поговорить о поступках, которые он в вашу сторону делал, как бы с тем, что он осознал свое поведение и как бы захочет это все обсудить. По данным картам, то что вижу, этот человек понял, что зря он себя вел именно таким способом, за свое, за свое такое страшное поведение, он чувствует потребность поговорить с вами потребность исправить то, что наговорил или натворил вот те поступки, которые а, послужили причиной того, что вот как бы вы на данный момент не общаетесь или между вами вот какой-то есть недосказанность, недоговоренность или вот просто какая-то вот как пауза в отношениях. <coughs> он хотел бы вам сказать, что в дальнейшем <coughs> он будет верный вам и выполнит то, что обещал. Что прислушается к вашим словам, просьбам. По картам вы должны быть вместе, и чтобы вам между вами не было, это помните, что это определенное испытание высших сил, которое вы должны преодолеть вместе с данным мужчиной. Мужчина вас любит, и здесь в данных отношениях вот вы друг друга дополняете. А Ему э, хотелось бы, э, чтобы он был для вас самым лучшим, самым стабильным, чтобы вы э, ощущали потребность именно в этом мужчине, и чтобы вам не нужен был кроме него никто. Данный человек, данный ваш партнер, он вас нуждается, так как вы для него человек надежный, родной, человек, с которым можно найти какую-то стабильность, человек, на которого можно положиться, которого можно о чем-то попросить, он всегда поможет. Вот вы тот человек, тот родной человек, который ему нужен. Его сердце тянет к вам, он понимает, что с вами отношения будут изобильными, комфортными на одной волне с вами, и понимать, что э, ему нужно слышать вас, вас, держаться с вами вместе, э, изучать друг друга. Э, так, что здесь дальше? Э, данному человеку хотелось бы с вами спокойных отношений, без каких-либо ссор, без каких-либо конфликтов. Здесь мужчина считает вас такой чистой женщиной, благородной. Он понимает, что ни с одной другой женщиной ему не будет так комфортно, как с вами. И понимает то, что он не будет счастлив ни с какой другой женщиной, кроме вас. Вот потому что вы тот лучик света, который ему нужен которому нуждается для вас сейчас высшие силы вам дали такой урок испытание, чтобы вы сделали в этих отношениях выводы и больше не совершали такие ошибки вы лично вот если смотреть на вас то вы в отличие от вашего партнера живете правильно честно открыто являетесь для него примером, которого вот он должен последовать этому примеру и должен жить так же чисто, так же правильно, как живете вы. Он таким способом, когда вот пройдет этот урок Вселенной, он захочет к вам вернуться, безудержно захочет вернуться, обрести снова спокойствие, свое, которого у него на данный момент нет. Ему с вами очень хорошо, он вспоминает какие-либо позитивные моменты с вами, думает, что вы его счастье, что рядом с вами у него улучшаются дела, работа, э, так как жизнь вот на данном этапе его очень сильно помотала. Поэтому он, э, вот вы могли в отношениях с ним замечать, что часто он надевает на себя маски, э, выдавал себя не из-за того, кем он есть на самом деле. Хотя, хотя, он может быть достойным мужчиной, сильным мужчиной, мужчиной, способным вас обеспечить, но на данный момент он очень запутался, находится в каком-то лабиринте, но из этого лабиринта он все-таки хочет выйти, хочет увидеться с вами, хочет вот какого-то примирения, чтобы эти отношения снова восстановились, приобрели какое-то спокойствие, чтобы эти отношения перестали быть вот какими-то тернистыми, которыми они были до этого. Данный мужчина однозначно, то, что вижу вот по картам, и могу вам сказать точно, он хочет выйти с вами на связь. Будет снова к вам писать, звонить, будет просить вас быть с ним, строить отношения, будет просить, чтобы вы к нему вернулись. Возможно, у многих проиграется, что мужчина после осознания этого всего придет с предложением. Это может быть предложение либо руки и сердца, либо предложение совместного проживания, либо чтобы вот как-то между вами перестали быть те преграды, которые были до этого. Так что мужчина, он однозначно думает о вас, скучает, и на данный момент он думает, как выйти э, с вами на связь, как, вы, как сделать это таким образом, чтобы вы снова не отвернулись от него, как вам показать то, что он осознал свои ошибки, что он был неправ. И всячески, всячески у многих проиграется то, что после просмотра данного видео э, мужчина сразу же напишет или позвонит, или же все-таки выйдет как-то на связь. Но то, что здесь будет примирение, это будет сто процентов. Пожалуйста, смотрите мое видео, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. С вами была я, Катерина Таро.